Официального визита президента Крымской республики Садыра Нургожьевича Джапарова февраля этого года, вы, этого года визита был проведен бизнес, бизнес а, подписанные Спигаться к ССЛ в больнице, в качестве соответственности, вход в масло, впуск неанаутизм, впуск неанаутизм, впуск неанаутизм, впуск неанаутизм, впуск неанаутизм, впуск неанаутизм, впуск неанаутизм. Продолжение следует... кое-то ушел сналькет пять, то-ка определенно стейк у еще целиком отца, уйдокондавал стейк у еще стар, кое-то кондавал, целком тошел сналькет пять. Уже они чьм-бы Азернчья башня-то баштали, чумасна джирмата он наданьдеб. А нен гиинксинде чумасна картон ачень готергонгаркет А Шундоли араб, ркерный, да, спортспатли бис ушев венгрии, компания, сундуштап, пердик, аллар Шоуджуманчин, Джолбосов Генки, Этапта Гелип, Чакта, Джаллова чакта, Юлгу, Галина, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не Чую область Сундавы, Фарель Дик, предприятие Родбарнгару, Пизльдеп, он уже экспортировала Чую Чую Чую Чую Чую Чую Чую Чую Чую значит, Чую Чую Чую Чую Чую Чую Чую Чую Чую в Джалабадской области, Вусикульской области, Топмаке, Чуйской области с целью осмотра предприятий на местах и также проведения переговоров по возможным поставкам в Венгрию. У нас имеется огромный потенциал именно радужной форели, так как она выращивается непосредственно в чистых прудах, в чистых водоемах с содержанием высоких, высоких, высоких э, минералов и э, также она пользуется большим спросом э, в странах ЕС и э, в странах Персидского залива. Можно вопрос представителя да, компании «Натус»? Как оцениваете качество нашего мяса чтобы понятно. A technológiai szempontból hogyan értékeljük a, a, a gyúk ugye, amit a Toro készít? Um, in English or uh, Hungarian? Ah, in English. English. Um, it is a very high quality. Uh, we used to use uh, in Europe the New Zealand kind of um, lamp. We have a big uh, import needs. Uh, but um, in my uh, site uh, with this uh, with this, uh, Toro's uh, lamps meet, uh, I believe uh, the quality, Um, is very, very big um, opposite uh, to the New Zealand kind because of the natural uh, um, uh, possibilities and uh, the cutting methods of uh, halal uh, is very uh, high standard. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, uh, but... Uh, uh, то есть мы видим большой потенциал продукции ТОРО. Мы встретили высококачественную продукцию бараниного мяса, которая, которая исходит с того фактора, что оно производится именно в горах, горных условиях. Это животное живет на траве чистой, экологически чистой. И самое главное, что производство само происходит по евростандартам и халяльным сертификатам, которые имеют большое значение. Для европейского рынка, после того, что 44 миллионов мусульманских жителей находится в Евросоюзе, мы в этом очень большой потенциал. То есть, они, вот, вот эта компания, они посредники Какая компания? Матус. Матус покупатель, мы покупатели Матус. этого продукта, прямой Матус. покупатель, посредников нету. Задавайте дальнейшие вопросы, будет проще, если я буду прямо-просто отвечать на них.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 Мегатон фиатом, ясен, да. Это не мегатон. Это ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, господин искали это да да <тур> рассказ ввел о том что форель это традиционная популярная в европе это часть нашей гастрономии кулинарии и то что мы понимаем что киргизстан производится высококачественный альпийский форель, радужную мы видим большой потенциал. Ежегодная потребность в Европе это где-то миллион тонн. Ну, примерно, приблизительно отвечаю на ваш вопрос. И также, как баранина, это уникальный продукт, который требует Европа, жаждает, можно сказать. Спасибо. Да, пожалуйста. Patrik, ez abszolút reszortod. Igen, hogy a cég mivel foglalkozik, egyszer nagyon röviden, és ez, hogy hova fog kerülni ez a, ez a bárány, ez a juhus, meg a pisztráng is. Éttermekben ezt kezdi. Szerintem le legyen a magyarul, mert az angolnál lelasszom. Most először a eljönnek Uh, we supplying uh, restaurants, we have uh, 7,500 uh, uh, restaurants in uh, Hungary uh, and we have very uh, good connections with uh, the existing suppliers of each uh, European country. Uh, so uh, at the moment, uh, to answer your question, uh, first is the Horaco segment hotel restaurant catering, uh, but uh, we just entered uh, the retail market, the magazine market. Um, in October uh, last year because we have bought fish producer company in uh, in Balaton, in Hungary. It's a big lake and uh, we just started to sell uh, our products to the retailers. Uh, so later on we are definitely planning to go to the retailers as well. Okay. Őket, és később szeretném bekerülni a ritélekbe is, mivel hogy már október elkezdtünk elérni. Azért kérdezem vissza, hogy így kerek legyen. Tudj szólászat, 2500 partnőről Európai, képeseket azokat, hogy a nászak produkciói a buddhőségeknek, barányát és farelyát. Мы это хотим расширить. Хотим еще выйти на магазины сети с киргизской продукцией, которая будет в будущем производиться в вакуумной упаковке специально создана для обычных э, общественных потребителей. Не только для ресторанов, и э, гостиниц, да, для этого сектора. Вот такие у нас планы. Как я говорил, Матусфад уже существует с 1994 года, то есть уже 30 лет довольно такая престижная компания. И по Европе у нас очень много покупателей, партнеров, которые ждут именно эти новинки из Киргизстана, баранина и форель. Если мы будем использовать учебную экономику, без болочей экспорта арабской культуры, без этой, без этой, без этой, уже этой, без этой, без этой, без этой, без этой, без этой, без что крестьянский хозяйство мне или же частник термина нахтасынушу жены септишайз алып уже халар динекахалар датят евро стандарт бойынче аларын там бұлардынан сұраған стандарт бойынче бөліштүріп кескелеп бүгін күгінде 520 на русском вот вообще алана зашка да алана зашка да да Нет, сейчас, да давайте, не да да да да да да да изначально да да Так, мы сегодня вот закупаем у нас именно компании нашей компании нету своей подсобного хозяйства мы на сегодня закупаемся в а, на Нарынской областях и таласской чуйской области мы наша цена сегодня в, в тушах 520 сомов мы закупаем вот начале, то, что про потребность у вот Потребности это европейские потребности. У них на сегодня по всей Европе насчитывается 44 миллиона мусульманских стран. Мусульманских людей, мусульманов. Они вот именно с одним требованием, очень важных требований этой, этой компании, это они просят халяльное мясо. У нас на сегодня в компании есть государственное халяльное агентство при министерстве экономики. И вот халяльное, именно халяльное мясо они и требуют что говядины, что баранину. Вот поэтому мы уже готовы э, подписали контракт на сегодня неделю 20 тонн, а по следующим увеличениям до 40 тонн. Ну не потребность годовую потребность миллион тонн. Ну конечно мы такой объем не сможем, но то, то сколько можем, будем отправлять потихонечку. Это будет отправляться не в виде туши, она будет обвалкой, будем заниматься. У них по стандарту, евростандарту, у них своя балка, вот их приехал технолог, они покажут, какая нужна им какая часть, и определенные части только будут забирать. Они. Не всю тушу. времени. Мы на сегодня через э, Министерство сельского хозяйства написали письмо э, ЕС, э, то есть Брюссель. Э, Ждем результатов э, разрешения Брюсселя. <говорит> Нет. Неделю. Дюмасна. Полине, еще вопросы? Может, что-то есть еще Про компанию? Про наш а, а, план. Tud Na, tudnál beszélni a erről, mit a tervei, a matuszfata a közeprajzi anyagáról, hogy a Szeretnénk ezt a támogatni azzal, hogy hogy Európába eljutatnánk a termékeiket, és azt gondoljuk, hogy, hogy a élelmiszer egyfajta hiánypiacá kezdett válni az utóbbi időben, és nagy szükség lenne minőségi élelmiszerre Ázsiából, és ez egy kiváló lehetőség a vannak, hogy teret nyerjen és élelmiszert biztosítson Magyarországnak elsősorba получается, сейчас в Евросоюзе некоторые виды продуктов, дефицит появился ä, среди них. И вот как раз мы нашли аналогичные продукты в Киргизстане, как баранина да, или как фарет, но мы видим в нем намного больше качества в тех продуктах, которые традиционно были на нашем рынке. И мы хотим с этими нашими амбициями поддержать киргизстанских производителей, что их продукция появилась в Европе на достойном месте, в достойных магазинах, сетях да, и лучших ресторанах. Мы верим в то, что киргизская премиум качество может успешно проявить себя в Европе. И в принципе все. Вот это слова дословно Патрика. Сколько экспортирует экспортируют по объему мяса, мясо-молочной продукции в другие страны, кроме генеры? Статистика, можно сказать? Мы вот недавно возили делегацию в Катар, в Доху, на выставку. И там подписали контракт на поставку значит, мясной продукции, продукции животного, происхождения на 35 тонн. Это включает в себя также мясо баранины, продукция пчеловодства, это белый мед, сухофрукты, шоколадная продукция и даже колбасная продукция. На сегодняшний день идут значит, полным ходом все шаги по реализации контрактов, по поставкам значит, крупным дистрибьюторам, оптовикам Дохи и самого Катарана. Еще вопросы? Ну, вопросов нет. Спасибо. Спасибо